Но для вас что-то государственного или с одним Commun rumor, о ла ла, hire коронавирус- 개발 о себе». Но хотим сказать, вот теперь, есть также о самый разFR expressed unto consultателoon человек. Над你的 создание, quiero много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 Хагуаридже. Каждый из for example, Oh, yes yes reka nguuzuze kandi nkwifurize ibihe byiza aho herereye hose aiya Australia uburayi ndetse n’ahandi hose mu mvu ururimi rw’ikinyarwanda reka tuguikaze nibombutaamirewe neza ihangane ejo Kuri kamila muri kwanza tuko awanye anu mkozwi mana ramanu benchi mozizi yako na bata mozizi rikato tani la iivuga mazini na yoyombi kujidatkuwe muri chino chiganiro tuzi nani tuka wa tiri. Makuza TV kandirgo sinda na zireko yomonsali jamgaisema kujarango muga ni muri tira muri kuisio second basa ano kujiamkora subscribe kujarango. Mm. Uh, tugetu wa na mosekund, rero mm. amazina njia wanjitajwa imrezing, na wandomu yesu kristo buskristo, uh, na wandomu biai, naumvari bisho. Mm. Uh, Rakaose cha rero kubira abano, ba dokuri tira. Wimwoni sikuje kugani la kunyengo, uh, zitari imwe zitari nebjiiri, augo uh, zishobra kubwa njia changu zikabanani yeye, uh, tuabu giro monoese, subscribe changu dokonda, dokonda vugani dukora nuzekuza kuchikwa, mostu yeye kuganiira uh, kuri topiki niyenti niyenti kani davis dunenzi kama muri buse kuzakuzikonda. Uh, topiki ambayo tu yeye kubanda kuwa tuko aganiira ho ni kurugen doruo wa pasta, mutesi waji ugaragara na uh, usi jitira pasta, mutesi ndete ukabwa na vugwa na hivikimelu kavugwa na hivumbijukuri, ugakomesa urugwa na kuishakaribu kui muri mawima na usi jitira bashumba, vugati pasta, mutesi moshumba, hariko ahobi jese. Абба, ну, если вы не знаете, что не знаете, что делать. Если вы не знаете, что делать, то не знаете, что делать. Если вы что не не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 все разрешал static лейт на никакой миспеп Erfahrung момент и staple Elena 0 6, ан tax Амен Что за аккуратно сейчас говорит о танцевале Bevарно чтобы Frankenогали А что во всем больших императоров, Monta 거는 вот это right? Ты говоришь о gihe cyosohora umbaza ku bantu cyangwa kwambaza no kuri uyu umtesi sinya kunda kuvuga abantu ariko na none niyo yumvuza umuntu ntabwondi umuntu udakurikira amarangamutima так что, если вы не знаете, что есть именно кавалерий, который выбрал Христа, то вы не знаете, что есть кавалерий, который выбрал Христа. Если вы не знаете, что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 Канди, его муди моби фаша вануенши, ибьюнибьюнде, ибзе агатиени ман, mm. ни ман ибиз. Mm. Детсен навари убонна бачиман зокаву гибжа вашак, mm. наузи чи ман итэчи зокупри пастамтес. Mm. Имана ни ибиз, кокони яму хамагайна гуямаганава. Со mm. so, яму хамаганан зорамби саверамо. Mm. Ишат Uli evangelisti, uli pastor, uli ichi. Ibi yo mozi objiosi. Jewe na kukukua uda mm. Kuko, Eric, babi chizahanzi biga, biga tanga kazi. Babi chizahanzi biga kazi nagachiza kwa kumumumwa. Mm. Babi chizahanzi biga kajirichi nukoko bichigara gara bikora. Na chivazo jewe na jirawambaza kukusu vizu. Mm. Sibijo, yenda nangya ngajia, kajienda kumujia wa jazi wangji. Yes. Ari kwa njewe nama kwa yunghanji. И винди мы будем не буду идти. У кого нет человека, у кого не видно, мы танковать, мы кубицу он видит. мы не видим, что куно на мы не живем, на бионьва, мы мы и чамбере, не живем, мы я вижу, что я вижу. Я вижу, что я вижу. Я вижу, что я вижу. Я вижу, что я вижу, что я вижу, что я вижу. Я вижу, что я вижу, что я вижу, я буду наго, идем идти на китуака сосетенаго, нижесаномутима умуну жбу чуонви. Синшавара кудилагуте, куди сапотинг. Ахобго идем идем чо Наго нагосуби замуречий, а его likeMA, помJO, вы его не знаете. Нагосуби замуречий. Нагосуби замуречий. Нагосуби замуречий. Нагосуби замуречий. Нагосуби замуречий. Нагосуби замуречий. Нагосуби замуречий. Нагосуби замуречий. Нагосуби замуречий. Нагосуби Tavugaro mwenawaanga mutesi. Mm. Uko mezawa umo si jikira mbiukura kagomeza. Ava tavugaro mwenawe ya febre, kote febre ye. Ali kuhuwe na mu-revere mruo mngani? Uko karevere muiindi side. Imbarabu zikurazozuko muzakuru revere muri yosaidi. Ukiiringa jisia ibibi. Mbiukura muri moravi kwa Shulano kubuzikaruhukuri. Aiko kagomeza kukuiringa jisia. Wondenge we na magongo bakuvu kutumwa kuri YouTube. Арико я при монси ушакун кумванджа он он шира мувиганиро, все вижу. Арико набио на ачивазу, набгоно бутумабгиза, ндяембарага нам mutima w umumutu umungabanyije nta mwana w'umuntu ne turuma nta mubyeyi w umumutu newe kujya mu bitaro ngo bavuze umwana we nta umuvandimwe w ummunttunteye turuma ngo navuze mushikio cyangwa numva n'imana ubwayo yanshyikira kubera ko kuki abantu bafashe Imana Eric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 Bila fashiki society. Nichonanji marangu suviza muna shubra kufuga yuko muno alingozibi kujabandi wa nubamugona pamungi zere aga pamashiku mutakarichi zere ata gomeza gwe mchilabienchi. Ino nese, reka ngu na kufu muna yako ziyo chino simvuji. Urugiru. Uvuzuti ule mpasteri are skoroka wa kristu alajendawa kura mmafaranga changa se afitibindi wina lima gupirata kaba ha changu binungibijo.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 Крисс, это не работает. А если, а вот если, то есть, а вот если, то есть, а вот если, то есть, а вот если, то есть, то есть, а вот если, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, то что wabuifwa shijekubwa uwa jajinga. Exact <laughs> Kuko, na nesu hundi kujajinga, na daindu kabugondabikuwa ririchi. Mm, Ni mwuku me... wafata maazu kama ena kuri rikaru. Mm. Ubusu mani ya kuri rikaru wa mazi ya manuka kaji rahasi. Mm -hmm. Hali chinu chichi. Surero. Hali kuhongo wabuishwa chekubwa fatang haho. Mm. Inyijishu changu mungu urabandi ba, ba, Oya. Baji watangi mungu nzizi. Mm. Ubu hundi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 Yikapuwa ka gafatama mara vahati Kwa lutido tharajida kurujiendhu Kukanguwazi Uli ya ujiendhu Ago yo hu njolo ya ujanda ti juamiento Yaa. Weshya. Ubundi extending sihwande Tukung 기�uu n... O biingu halako jyoka Kukangu waz fini Ubundi overloadi camu ndhelihwa mtinge gl directementimanuel una gadia alba Kongita k iPadu dokundi la ma mm. possa sa karAKuaji và bois kaji off starter mtu ya maholu mm. biro njerichigu kumunyarugu wanda wiso nze ye saa kumunyarugu wadafta ga chiza mm. utala menyesu kristo karunga minu mchiza mm. biro marichi biro tangasi biyo kuri ya kumeza kumunwa lai usa mhm hali mm. nimi chino ya wa hazi haiko nisho bizi nima na wajifata agafata agafata uh, ngakamira chango wa telefono e na kubuki chino chimwe mm. njiwa na gandimoku guchichira ibujo akura abujo siyanga nimi jenzile zemi mm.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 если вы не знаете, что это за загадки, если вы не знаете, что это за загадки, если вы не знаете, что это за загадки, то вы не что это и чего терачьё сенёвачиз, кандо встаю, и чёба захвазго. Кого не обидив, гоню кабеш. Нукрил кабеш. А коннива, уйсемо нукрил и гадиза, и чёба и обидив, го окаби не на агон шинзго и kifasha sosiyete nyarwanda ikintu gishobora kuvana umuntu mu mwijima kikamugeza mu mucyo shiize может abantu ko Yesu Kristo ari byose niba uruyuremerewe yuko yagukura iyo mitwaro babyumva ariko kuzu kwambazaanga umukozi simazi ну вот у меня мама хоро, ну вот у меня бабушка реза, ну вот у меня бута манора, ну вот у меня не возвращай нибудь ништяк, и, for example, о кабан вон в грибите танду канибдювук. Кого в тёмнодестанду кани, твои мои фамилия танду кани, до и вдруг, когда я пришел в базу, я Nabimbaza в базу. На базу, я пришел в базу. На базу я пришел в базу. На базу я пришел в базу. Я пришел в базу. в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 Сурреро не имеет в виду, не может быть подготовлен не может быть подготовлен к тому, что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 Uh Fitzamuzobjukuri I could young to the Nidabitari with Kuwaitz and Abitari Mushiri. When you rabduku a gumani mizigu. We tell another Truga Wakuzavakosima Nero, Kozimana Wakuribi. We terras of say tenerguanda kovombujiri in jirgua, Hagari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 ну завк мы козыма на увесенов мы за вонаки бьем вука битанду кня я говорю ви сеналас тайму пастакородаванде умоток хагодиани язым уток а хагонаджириве ну ви шанго зео навука окей ни вурури мируго мируго анирея капизи вудира арикену я на кокирага на Ко мне ну гад там козырман, ахой тум козырман откуда духод, афакова идет копастер и кандабием мереве, а бьюа kuirakwari yao hizo ni mwigitanga zama kuraka na kuri binunga bili yaya, mm. nubuko kwa kumbibona kwa, ati, Ache... abamu nenzina mako sawa kuko na wana gengaru kizawa kuvana, mm. na gumbugo, kuku... kumi vuga kandi koko muri yominsi, abangu riche, uh, ndomvaba riche ukomeetinga, tano kufuga na hivi kuri amkuzi mm. kuko, amkuzi manachinu tazi badili baang, aso, kwa la mako Арикоя, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, ha chini na chini muga kuri manogo kwa haki tiba zonu gokori chini uka gomezuzi kwa uka gomezuzi haki kanga gokori chini chime nye uh, halawa mm. akaza azi kuri akaza azi kuri ku ku garagangwa menu yekane sebio mm. so akaza raka kuri vinu vili bizaarikudi rango Abiminguyo, tukua wanyawaza, garagaza mafutoko wa tukuita wa tatukuita, mm. kujangusa wanu wa wavuga, ukande wa wavuga wika wakabarakaz. Kandari wa vizanyi. Kandari wa vizanyi. Awa nje mba wazgo, wanu muunu ya nda, watanzu wuhami ya bugea wanu wakazamuchi rako. Mm. Nzawi wivuga mbisubire mwiniwa no, mwote sara, jana kuwe mime for example, fine, ya ikuwe mu, ya rabu ya kuwe, ya если вы не знаете, что вы делаете, то вы не знаете, что вы делаете, что вы делаете, что вы и вы делаете, что и Мукунда, Американчивая над собр monastery с беременцией ся, выполнilingamine крето вроде их здесь sais from what we i deserve. Дinking вообще高ивая из дедых Saимideев была сообщуней к себе неправильно. Эта зручка была в強ей или brake. На самом деле это при Class of filing в Kana nsubi ze nuburu mnye makuru. Nekatufuga ngu mwitesi nunganda wa wabijayi mwonda. Uruguru wa mberu wa mwananizi. Afti mnyaka mito oyu. Mwamugira nguwa itala honga hao. Nubuwa wibiria chibi fuga hao. Hali chendi. Ok. Nwende suru mwaya achiba. Ujene kumaranga muti maa. Naguwa wabimu. Naguwa una. Nekatufuga nguwa wabijayi. Nekatufuga nguwa wabijayi mwanda wa wabijayi. Но не у кого наше отриме кавиди. У амувума у кого мута миси. Ахунго обозначима маранга мутемарико я чипдже njyewe mm nzemeramanwe ubundi twebwe rero ni bidufata w iki kugira ngo wa muntu tukubitaho icyaha tu mbe iyo igihe cya <coughs> kera bakaba bafata amabuye akajya kumuhondaguru bara wakerera warosasga nabo si by ubuungu ubu turi mu mbabazi sabiju ee eh. tuwekibjaha tuwe mbaida tunganya mhm aliko kusangebjanyu ya kwa wangu niwa haru munu uzikuwa kwa wabida tunganya kanduka urumu kozu wimana urumu pastazi urimuri pastazi murapa mm. pastazi muterinamge musange wa munu mumu vgiti mhm ibjo mutuza nila nzaajamona ni bisu biramu mhm bila dufashichi bila tukunguri ya wari mumibereho lusange когда mm. люди mm. so в эфире принадлежал их. А до конца своего родства... separatie Bakora, с avenues женщиней в решение. Mm. Более нет, все создаете타 за ран 38 anos. На самом деле, они хотели бы арбёл его. Тогда это было уже naive. Почему на gyлохе женщина я не Mm. ima na korea izajirita izamu hemba mm. sibjo hibari bja wana kawari bja yumbwa naka ziki kukwa ziki bai bivuga ziki bibiraya iso mye bivuga bitu mgalari zi yalini jia wenda ya kore yumbwa aliko niba isemo kukwari bja kora mm. bionagotu kwa numbwa tuda kurie kubitinda hunukuri kukwa wana wafti mambo ya mute kukwa numbwa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 Kwa kuhu wafuga uri ya munu ya rabikozi koko. Chango usatara na bikozi. Ari kwa honda korera ni uzajila kute. Buri yukorera munu wisi. Iwa wakozena mna guhemba. Mera mm, kuhambura chango waka kubira makosako. Kuka iti wakozena abi. Watulu uzagano nebara kujena jisinguhemba. Ndagu kata. Nichimga ni imana yatu. Mm. Kuko irabiza mabgili izanjia kurahira ngazamuru koko. Kona ni tatajirivi niwi. Ule uzajira hana barahira. Ule evi na barahira. Сурреру, я не знаю, что это такое. Я не знаю, это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что я учу в дí toys? Ребова я рулечу unconditional. Спасибо вам за compute правильный пазы и которых забер resisting и пропそして kutavuga ari umwe nta ubundi twagakwirets abakozi imana bajya muri mbo ntabwo ibyo bintu bikwiriye none yace yabiri Imana bayishize ku kuruande ibyumwuka birwan birwanwa u Rwanda intambara y'umwuka mu mwuka ariko bashyize intambara barwaniza umubiri nigit а вы козырьманом тут к нам везет, а бабаю. Мурика досубире кропать, и рога Иисус Христо, тквихане, докориман обдюкоди, туреки куамбранустан, а чо вимази. Уу, я же за курой аэропоро, не я дии, я веше, не мы веше, швтозамухан, мы на шакиди. я не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 Нува. Кое, вы огонь меню куринку я я на куре, я чобуга тука паста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 Иди, а ты же кое-где на мопас тели, иди, а ты же я где на муфуга я иди, а ты же кое-где на фатирибди амезо, выйкошер, но он же не кувуган, кунгра не муну. Синзи мавану, вы на Умуси, уакошежи, азагуфатривджемезу. Умм. Невероятный шинзгве, кудя кувуга, ама коза, я ва кози, бус бисум баб дьосе, нзико, и хаджи, мумана, бгайо, кубая гугана, нзико, и хаджи, кубая, бгайо, кубая гусу за кумуронго. Наа мунунуму. Уза замбру мунуму, нзеу, нимби шоу куамбика, нзакуамбика, уконшо божо. Алико, у сенга, cycles, которые покошли Суммир Kandi за donnой земли эффективен, мя aja, ого или уг disparities по исполнению желания. Харшок Кристо что astровое молитвало gele домаlaral. intendшийött İşменно и имущ eyes. Поэтому мы Columbus путем servилиlang и Имбабавазиран на джирум на воде, низиман на джирум козывай. Коко на джирум на воде. Имбавазиран на джирум козывай. Имбавазиран на джирум на джирум козывай. Аджидин Бабази. Если вы не знаете, что вы фашируете, то вы не знаете. Если вы не знаете, что вы фашируете, то вы не знаете, что вы фашируете. Если вы не знаете, что вы фашируете, то вы не знаете, что вы фашируете. Вы не знаете, что Онientoчит что пойдёте ли мы другие друзья cima и лоцикли bom, Так он сначала ко мне, О его наблюдали. На том числе легче былоuring и у всех раз學ниц, Так racее и украинцы произведут Это все бишь Sienziko naku Shubizu Shaka, aliko nukongu uh, Ushorokutan Shubizu Shaka, aliko wastubijie Ukonje mbishaka Ukubishaka, nukosanga niko kuri Kurendzuko Niko kuri kwanje yes. Niko mm. kuri kwanje Yes Niko kuri kwanje, ninaevo mabu, njambona, nalimuwa naku Shubizu Kawabara Oh ya yeah. Nomu na ukai ukakubitamo Aliko <laughs> rugose nukawa, aliko kuko uoni wenjewe mm. uh, Kandi nago zengoniba, erike Na Shubizu Shaka Nyo mm. vizu atu jirabanzi если устал тужераван зикоко, у кого в отсе и тандука, и у кого в отсе, и биокора и тандука, и бионгора, и ни увилай и тандука, и ни увилай анже, ари кубьяна губья тужераван зикот кое се, тружаван давима на кандит кумбокундан. Деро, домвару кому котьян агусубица. А, ни умайи бинги биеро, мазе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 я не знаю. Я не знаю, что это такое. Я не это такое. Я не это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Ну, готов, а по сей день я... Ну, я не могу. Ну, я не могу. Ну, я не могу. Ну, я не могу. Я не Я не могу. Я не могу. Я не I didn't use a motorkachira who sa uh yen that you jacugiro moon comes with anabi you wanza we was a we was the nawe woman who are quite wow uh Changgu Mobia Ribomve kumangan with Quad. Changgu Mungga now ribum ware kumobia если вы не знаете, что я не знаю, то вы не знаете, что я не знаю. Если вы не знаете, то вы не знаете, что я не знаю. Если вы не Рекая намагу сумерни моли Matayo масубилемо енда батко не суазан диакутко онва. Маматаё труми на, матаё карин гумронгоа труми накабири. Равангону кибью мужакако, авану бабаджирира, бьюсе, мувари ко, муваджирира нам, кукуайриё матаёко небиа ано. Угредиёне жамборгиман. Эго. А нима, если вы не в Уруванзу, то вы не можете пойти в Уруванзу. Если вы не можете пойти в Уруванзу, то вы не можете пойти в Уруванзу. Если вы не можете пойти в Уруванзу, то вы не Uwana agatoti kari mngiri shodi ya mngene so. Ari kondiwi ite. Kumugogo uri mngiri shodi yao. Changa wa shute kubugira so ngo. Henga ngutokore agatoti mngiri shodi yao. Kandi ufite. Umugogo. Mngiri shodi yao. Bibi la ila kwa mbezi katu uri mngo wani jari yao. Banza wiku uremo. Umugogo.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 а вот мутесю ну кое-как, да, потому что я ку джерава, к монджераву димиро. Канде, у меня одинок в этот кораном, модиребу. Кане, маны за ему хирумоди шаргосен, ну за джемри ребу, ну за джеш, ну за джеш, ну за джеш, иманы за куранира. Канде вижендене, Канде вижендене, арикогусамгена, а ну гутиночо, се онваку такореду, и биобитуц, онвако на утабитука, увитуку мокозима. Мумурек мутеси, а как же это? Я не знаю, <связь> как это сделать, <связь> но я не знаю, как это сделать. Я не знаю, как это сделать. Если вы не знаете, как это сделать, то вы не знаете, как это сделать. Если не знаете, не не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 я не знаю, что вы думаете. Я не знаю, что вы думаете. Я не знаю, что вы Я не знаю, что вы думаете. Я не знаю, что вы думаете. Я вы думаете. Я не знаю, что вы думаете. Я не знаю. No van a chinchocur and how could you pasta mutes. How go the catovugango monotanyous gunibut move? I have forgiven you and I go. Why hindravos in a counter is a Christian was So Арико, ну а ну ка, ну а ну а ну а ну а ну а ну а ну а а ну а ну а Hurt? Yes. Have you even heard of what This is too much. So we are already giving coke. So when they're coming, we're going to be like, "Oh my God, we're going to be like, 'Oh my God, we're going to be like, 'Oh my God, we're going to be like, 'Oh my God, we're going to be like, kubakane twogusenyana umuntu ya bakoze amakosa ye yaba ya abeshya abakoze ibi biramureba icyo biri bwaarakize kandi Imana ubwayo yamufatira ibyemezoro ni mu urwo rwego Ndio wazako atari chigenge iko saliyo seawafite ya chabugufi ya chabugufi kandi diachir mm. leona njuma ni kurika melaku chukano kuka marabika au gubijona akora swa kubijanja. Oo wapia chirizi amawoko yoyomi na ndi. na bia <laughs> njia na no, na nubundi ubisa nufunga na na na na jiko bihindura kituara neza na neho ukoko bishaka baza urijanga bagarukuli mikorobaka mngambika. Aya Baka, na na bagaruku so, я заработал risks, думаю ли it тебе научатся после ничего. Да до конца летал. Но если ты хочешь не сушенному сушенному У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 Ari kugusa ikioto panao kubijupsha akawanga na kuhanga na Davidi sikuari tukiozwe. Ya na tukiozwe uko vizaje viche na nani nzai muri spiriti yuo ubari kuchora nchigaaniro. Ya eleza kwa kama мы сидим, короче, на кабури, и я говорю: "Приват лайф, ей". Квартира есть, мокандась, я не туда ерал, чё бы в Гане чи. Жёна, у него не такая, не знаю, не знаю, но новая. Арику, ей, у вас из Кургана, из Косвии, вы на Mm. na njamba wanangu uh, na wananguajia misozi kusenga, numvarieron na wajina mago kuyokuwa, misozi wakaiza muka, ibi jana mm. bivitajenda baka baka jaga kutachirima na, awana bishowa baka jana isirai rahugo akurindeje, ikiwa mm. zochikavu, mm. sio, iivago ebios, bika jira guti. Kwa hivyo tatu ngoje ulishenuremeri humusangan da waruhur, urindawa remerirgua, kaja kuri jiria guturaga indakavyo social media, wa jiyuka gaturima. Караковида индук. Я не знаю, что я Я не знаю, что я знаю. Я не знаю, что я знаю. Я не знаю, я знаю. Я не знаю, что Я не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 Навонему мудиракумусози нунга навуругвандану нунга наваняргувандану мокозима ну нунга наваче. Ежеминдябумудиаспаро. Yes. Чангая наваёве. Оуёве бумудиаспаро кое Суяко не называли, ни баррикад. На мусейн жра, на музираку мусози, на ману кагаза мока. Хинжеман, камусуба кулфатеру зим. Ее, камуруга руге за, гавруга, акай руга, руга, гата туру зим, Ава она мумиткуе тримотури чава ванди мотримотури чава ишути тримотури чава новенчи. Судья нам варгосе оя. Эрик, ну кого шуби жерун джеве, нам ваньюзгони био на кушвиш. Ракозе чане ракова уйти берут мире буать. Екако назва он гаванья, да муджа на я зам баварий. Ко на на готваткуа Bitu mwa wanyarugu wanda, changa wanyarugu wanda kazi. Puu uh, mwa. Ibujaa wa garu wa murongo, ni bujongyewe. Uh, ngunda kufuga, changa wasee, basa ni mitima yao. Nguchi nukyo secha, hunga wanyamoro yao. Mbanaje wa kori chigani, rocho kujirangu. Awari muru wa mujogunga wanya uh, wa social media kujirangu. Muna wogure wa shoye kuisubira ho. А вот я хочу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что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 Ndasa nza kujirangi mbaraga zima na zirutayemo, mbaraga zima na zisana, zisana haase nyute, ngizi nargesu, kristo. Ndasa njero munuwa sudhuku chile muna kakanya, akawata mereweneza, murjo mwe changu undi, ya wari mumburjo buga mafaranga, changa mumburjo, bwimibere hu. Ndasa nzuhi teki mana, gumumanu chile muna kakanya, yungi visiru giri atu. Ndasa mngiza, mmanuku musane, mmanuku mjirireneza, mmanuku mutaware, mmanuku muwerimana, ibyiringiro umukunzi mwiza ndaseze muri aka kanya rero kugira muntu wese warahungabanyijwe n’ibivugira ku mashusho mige papandaenze kugira ngo wara wa israheli umaukubane manuku mugirire neza mana ndi kwangje zo gusengera abantu bose badukurikira batamerewe neza ku isi yose umwami mwizandaenze kugira ngo ikiganza cyabo kibakozeho shimo wasshyirwa hejuru tegekaganzagwa amen shalom shalom na nawe